Здравствуйте! Вот такая у нас сегодня поездка С животных выгулить Да, Шорок? Соскучились, хотят в лес свежая свежекоршенная травка куда доеду я не знаю Не был я в этой стороне несколько лет Машина у нас не предназначена для бездорожья Но... Да. Ноги, есть ноги. Пойдем ножками. Что получится? Что получится? На, уток, на уток. Первые признаки, что тут утка есть. Кто-то теребил, да, шорох? Или кто-то ел? Непонятно. А если кто-то ел, то мы его найдем. Наверное, е. Но это не точно. А если кто-то теребил, то тут может быть, утки не осталось уже тогда. Собаки пять минут как сумасшедшие побегали и все устали. Нет, это кто-то ее теребил, безалкогольный напиток выпивал. Ну что, походим хоть, посмотрим. Уток я там видел летали с десяток наверное уже неделя или две что-то я в числах ну то есть неделя уже охота идет может быть ее тут уже всю и перепугали на 10 раз но посмотрим он сапля 2 слетает значит что значит там вода сейчас посмотрим как тут все, заросло, вообще ничего не понятно. Я думаю, я уже далеко уехал, а оказывается нет. Что вот так. Вот рагоз, в рагозе может быть вода. игра это козла почую. какая-то тропинка по болотине. Мы решили идти ей. Ну, Грета, по крайней мере, пошла. Что мы так заблудимся? Шорох давно сказал. Хозяин, не придумывай. Тут не, не делать некого в такой траве. До двух метров, камыш, рогоз и резуха по грудь на ну, полтора метра. И ниже тут нигде ничего не видно. Грета где-то тоже затихла. А, вот они. жарко жарко жарко Фух, воды нету сейчас он до того камуша иду короче там впереди уточка села готовится метров за 100 правда ну-ка мы же зелененький вот ближе начинается Вдруг тут что-то есть? В общем, не успел я. Драки тут пять минут было. притворился да Ох, вонючий варвары да вот здесь наверное я. Постою вечер. Здесь мне больше всего нравится. Тем более, козлик сейчас шел сюда. Грета, правда, его угнала. Обратно в озеро. Но стоять хоть на твердом. Ну, снизу мяша, по крайней мере, но ниже мяша уже некуда проваливаться. Как вот сейчас я там вот был в зеленых камышах. О, Лешка. Вот он туда приходил полежать, наверное. Так, а тут-то высох, Что, может быть, все-таки еще дальше перейду. Саша, который кудрявый. Думай, думай, Саша. Для тебя видео обращение. Где-нибудь. Сейчас еще пошарюсь. Местечко найдем, да, собаки? <кười> <кười> вот это ложится <лужица>. Поинтереснее. Стрелять только надо научиться. Все остальное ерунда. Все, табакевичи, пошли искать. Вот здесь, пожалуй, мы и встанем. Уточка летит Куда-то вот сюда утянула. Грета у нас где-то своими делами занимается. Шорох. А вон Грета. Вся надежда на Грету. Что где-то она ее почует. Мне кажется, она до. Высокого камыша пала. Да, Грета? Где? Ну-ка ищи давай, ищи. Этот сегодня зато курицу дома задаю. Залезла она как-то к нему в вольер или на короткое расстояние подошла. Кто первый найдет, тот молодец. Так, с такими собаками, с такой стрельбой голодным останусь. Ну, Грета кого-то почуяла. не обязательно утка. Я больше чем уверен, что это не утка. Хотя затихла, да, Грета? То затих у нас? Молодец, нашла все таки да? все все нельзя! Все, молодец, молодец. Ой, ты молодец. Все, нельзя, нельзя, нельзя. А ты шорох запомнил, как должна утка пахнуть? Молодой селезень. Все, молодец. Молодец. Ты сегодня у нас уже дважды отличилась. Учись, студент. Время без пяти восемь. Не знаю, предыдущее у меня видео там записалось, не записалось. Какую-то ошибку флешки у меня почему-то с одного выдают. Что здесь на камере, что на той камере. В общем, сейчас куда-то утки в том направлении летели-еле-еле. В пределах моей видимости. Наверное, штук 7. И с той стороны где-то выстрел был с стороны. Соседней деревни. И все. И тишина, собаки где-то блыкаются у меня, и тоже пока молчат, не лают. В общем, стою в тишине, скучно, крякать нечем. Дома, дома я манок почему-то оставил. Еще постою минут 20, наверное, 30, как темнеет, то уж сейчас не помню. И в обратную сторону надо еще выходить, тут мне минут 40 до машины метров семьсот, а идти минут сорок, наверное. Вот такие дела. Ну, точка сторонкой полетела, не знаю, видно, не видно собаки у меня похоже заблудились. Сейчас сначала там завыл, мне кажется, шорох. Я несколько раз крикнул. Тишина, тишина. Сейчас где-то тут взвыл. Это хоть поближе пало куда-то. Одна метров за 80, улетела, свалилась. И... Айда, айда, будем выходить, то будем искать. Это где-то поближе. Грета где-то у нас ищет. Да, Грета? Где? Ищи. ты помогай давай. Нашла? Ну Все, нашла? Ну-ка, вроде! Сын нельзя! Сын нельзя! молодец! Молодец! Ну-ка, не жадничай! Все, молодцы! Молодцы! Так, глядишь еще и третьего найдем. У нас где-то еще поиски. Ищи, ищи, ищи, Мне так кажется, где-то ближе. Шороху ничего не кажется. Грета, тут надо искать. Тут, айда, айда сюда. Да, ну нафиг. Правильно, пришла где-то, надо искать здесь Айда Как искать трава по поясу, без кобаки? Айда сюда Айда Грета. А я тут где-то надо. В общем, будем искать. С горем пополам. В общем, мы нашли третью, да? Пока все нельзя. Все нельзя. Пирочек, поэтому мы его долго искали еще и живой был все молодец горета молодец шорох тоже попытался унюхать все нельзя, все, все все молодцы сейчас пойдем выходить последнего попытаемся найти